анастасия каменских киевлянка она родилась 4 мая 1987 года в музыкально спортивной семье ее мама пела в национальном академическом хоре имени веревки папа был капитаном сборной динамо по волейболу потом перешел на должность концертного директора хора имени веревки у насти нет братьев и сестер фамилия каменских мамина девичья. ее и носит анастасия так как отцовская жмур не слишком благозвучно с раннего детства девочка по настоянию мамы занималась вокалом. В шестилетнем возрасте ее отвели в музыкальную школу, где Настя училась игре на фортепиано. Окончила музыкальную школу в 14 лет. Причем учебу ей пришлось совмещать с поездками за рубеж. Каменских участвовала в программе обмена семьями для детей. Родители мечтали, чтобы дочь изучила языки и жизни европейских стран. В пять лет Настя была отправлена во Францию, но ей там не понравилось, и вскоре девочка вернулась. С 7 лет Каменских на протяжении нескольких лет каждые полгода жила в Италии. Во время пребывания в Киеве она продолжала учебу в одной из столичных гимназий. Расписание дня у девочки было плотным. Она училась в школе, профессионально занималась балетом, посещала кружки в гимназии и играла в теннис. Позже Каменских призналась, что благодаря родителям научилась распределению времени и железной дисциплине. А это – главная составляющая ее успеха. Кроме учебы в институте, Каменских уделяла много времени любимому занятию – пению. Первую награду – Гран-при фестивале «Черноморские игры» Настя получила в 2004 году. Эта победа так вдохновила молодую исполнительницу, что через год она добилась новой. Это была награда AbnaWords в Лондоне, номинация «Открытие года». В этот период творческая биография Насти Каменских пошла по восходящей. Дебютная видеоисполнительница на новую композицию «Какая разница» свело Каменских с киевским рэпером Потапом. Он как раз искал девушку, с которой хотел записать совместную песню под названием «Без любви». Клип на эту композицию стал одним из наиболее ярких хитов украинского шоу-бизнеса. Так родился долгосрочный проект «Потап и Настя». После первой совместной песни «Без любви» появился сингл пара, ставший хитом дуэта. В 2007 году «Потам» и «Настя» выиграли третий всероссийский конкурс «5 звезд». Следующий год порадовал поклонников дуэта альбомом «Не пара», в который вошли самые популярные песни дуэта «Крепкий орешек», «На районе», «Новый год», «Не любим ни мозги». Клип к песне «На районе» стал одним из любимых для российских и украинских фанатов Насти Каменских. В 2008 году Настя Каменских и Алексей Потапенко дебютировали в качестве актеров. Они снялись в главных ролях мюзикла «Красная шапочка». С миром киноду Эд связал саундтрек «Выкрутасы» для комедийного блокбастера с таким же названием. В том же году Настя появилась в музыкальном телешоу первого канала «Две звезды». В проекте напарником Насти стал не ее бессменный партнер по выступлениям Потап, а известный комик Гарик Харламов. Личная жизнь Насти Каменских интересует многочисленную армию ее поклонников и журналистов, ведь она известная певица, претендующая на титул первой красавицы Украины. Долгие годы только одни отношения певицы не опровергала. Настя и Владимир Дятлов встретились, когда были студентами. Возникло чувство, и они начали встречаться. Но вскоре Владимир Дятлов был вынужден перевестись из Киева в один из вузов Николаева. Сейчас пара поддерживает теплое отношение. Позже они даже крестили дочь близких друзей. Анастасии постоянно приписывали отношения с Потапом. Мало того, что музыканты регулярно выступают, они часто вместе работают ведущими различных мероприятий. Каждый выход дуэта в свет сопровождается новой волной слухов о скорой свадьбе музыкантов. 23 мая 2019 года состоялась долгожданная свадьба Насти Каменских и Алексея Потапенко. Фанаты и медиа уже много лет спекулировали на тему отношений между артистами, однако официальное заявление последовало лишь после релиза клипа на песню «ПТП Константа», выпущенного в ответ на украиноязычных хит, в котором Настя призналась в вечной любви своему избраннику. Поклонники и СМИ восторженно встретили новость о браке звезд, окрестив мероприятие свадьбы века и сравнивая его с королевской.